всем привет вы на канале торговой платформы xhub.io в этом видео речь пойдет о том как получить самые легкие деньги в вашей жизни для этого заходим на сайт xhub.io и нажимаем кнопку хочу участвовать каждую пятницу наш сервис xhub проводит розыгрыш денежных призов по итогам будет выбрано три победителя которые получат по 5000 рублей на любую карту банка РФ. для участия необходимо сделать обмен на нашем сервисе и оставить отзыв о нас на сайте bestchange при написании Отзыва, обязательно указывайте номер обмена. Без него отзыв не учитывается при розыгрыше. Номер обмена – это то, что приходит на вашу почту. Вот именно эти цифры. Один обмен плюс один отзыв равно один билет. Больше билетов – больше шансов на победу. В недельном розыгрыше участвуют все билеты обмен плюс отзыв, которые приобретены с пятницы по четверг. Итоги мы подводим в нашем телеграм-канале с помощью сервиса «Рандомус». Итак, для того, чтобы проверить, выиграл ли наш билет, вставляем сюда номер обмена и нажимаем кнопку «Проверить». Так как мой билет не участвовал в розыгрыше, мы получаем следующую информацию. сделка не принимала участия в розыгрыше. Итак, для того, чтобы участвовать, первое, что нам нужно сделать, это совершить обмен. Далее, оставить отзыв на сайте BestChange. Для этого вводим имя, e mail